Вечер. сегодня я расскажу о том как восстановил э, вот этот вот проигрыватель пластинок радиотехника и 101 стерео и в принципе что нужно для того для этого сделать чтобы он заработал из убитого состояния куплен был с целью проигрывания дисков э, на дорогую машинку как бы не средств не хватало поэтому было принято решение купить в любом состоянии радиотехнику проигрыватель первого класса 83 -го года выпуска и приложив руки заставить ее работать информации в интернете в принципе достаточно что и было сделано проигрыватель был куплен практически в нерабочем состоянии двигатель не крутился с динамики с выхода предусилителя шли очень сильные щелчки то есть звука не было что было сделано в первую очередь но ну, это процедура обязательно для всей советской техники такого возраста были заменены все электролитические конденсаторы на современные вот это у нас плата питания тут были заменены вот вы их видите они уже тоненькие вот черные темные места это следы от старых так как они большего размера большего диаметра и вот это уже меньшего диаметра новый вот. здесь 6 штук было заменено Плата питания звукового усилителя, предусилителя УПЗ. Здесь тоже были вот они, заменены все электролиты. В самом усилителе они тоже были заменены. Здесь после этого щелчки пропали и появился у нас звук. Но осталась проблема, двигатель э, играл или крутил на очень медленной скорости. Даже на скорости 45 оборотов. Скорость была медленнее, чем нормальная 33 оборота. Для этого, для исправления этой ошибки, этой проблемы, в плате генератора двигателя, двигатель импульсный, были заменены... Конденсаторы, и сейчас я покажу там есть одна тонкость. Вот плата генератора двигателя, и в чем тонкость ремонта этого узла. Сейчас переверну я ее уже открутил. Вот эти два желтых конденсатора это уже замененные пленочные конденсаторы по 1,1 микрофарада, Родные 160 вольт. Ну, не было на 160, поставил на 250. Вот их тут родные и стояли МБМ, то есть металлобумажные конденсаторы. И вот именно из-за них у проблема со скоростью оборотов двигателя это вычитано в интернете и по рекомендациям было сделано именно так почему не керамические были поставлены потому что керамические от вот этих вот радиаторов транзисторов нагреваются и меняют свои характеристики и скорость после нескольких минут работы на керамических конденсаторах уплывает именно с этой целью чтобы этой проблемы не было, поставлены конденсаторы пленочные. Ну, соответственно, были заменены электролиты тоже. Их тут две штуки. То есть работа не сложная, но она дала результат. Двигатель стал работать абсолютно нормально. Стробоскоп выставляет скорость, потенциометром который регулятором с наружной стороны платы ручной какие еще были проблемы была проблема Не работал автостоп весь фокус заключается в регулировке вот этой пластины пластины то есть автостоп срабатывает когда эта пластина касается вот этого рычага и срабатывает автостоп именно отрегулировать вот этот угол относительно оси. И есть задача регулировки автостопа. Вот он на оси, на этой винт и вот этот угол он регулируется. И тут еще есть винт тонкой регулировки, тонкой настройки, но в принципе мне хватило вот этого этим винтом выставить срабатывание автостопа уже в конце диска, при переходе на чистое поле. Также есть проблемка с микролифтом, он жестко, вернее быстро срабатывает, Ну, как эту проблему вылечить я пока не знаю, там надо заливать смазочку очень густую, специфическую, у меня ее нету. как-то потом со временем мы эту проблему решим, Ну сейчас я все это дело соберу и послушаем как это работает. А, забыл сказать одну вещь, я думаю она не будет лишней, вот на плате питания усилителя, предусилителя, есть два конденсатора C2 и C3 вот они в чем их особенность Вот этот конденсатор и вот этот конденсатор они не полярные то есть если на остальных конденсаторах вы видите на плате нанесена полярность то есть куда ставить плюсик то на этих нету и на схеме тоже нету многих это сбивает с толку а на самом деле это два неполярных конденсатора на 20 микрофарад 16 вольт они продаются в магазине на 16 вольт вернее на 20 микрофарад не было я постоял на сорок ну вроде бы работают в принципе можно склеить из двух полярных конденсаторов увеличены в два раза емкости. То есть вот как раз два по 47 полярных можно слепить плюсовыми ножками. И получится один неполярный конденсатор. Можно минусовыми. В разных источниках по-разному. Где-то плюсы, где-то минусы. В принципе, наверное, особой разницы нету. Вот такая особенность именно по этой плате. Так получилось, что э, пластиковая накладка сверху на стол была в неприглядном состоянии попытки ее оттереть привели к разводам поэтому был куплен баллончик в автомобильной краски золотистого цвета и пластик этот был демонтирован и покрашен вот наконец мы собрали наш проигрыватель перекрашенный в золотистый цвет пластиковая накладка отрегулировали автостоп автодоводчик, сейчас все работает, вернее автовозврат. Вот в таком виде он у нас, он у нас и получился.